Что вы можете сказать про большой андронный коллайдер? Является ли данное изобретение толчком для дальнейшего развития цивилизации? Для того, чтобы цивилизация в дальнейшем начала расти, ей необходимо, как ни странно, я покажу сейчас очень смешным, обратиться ко мне. В случае, если человеку или группе людей необходима какая-нибудь идея или изобретение, то я могу с точностью описать, передачи мыслей на расстоянии одного человека и другого, и какое оборудование можно для этого изготовить. Я могу объяснить, каким образом э, сделать двигатели, не используя, не, не используя продукты горения и электричества. Я могу объяснить, как сделать двигатель с таким необычным поршнем, для того, чтобы э, двигатель работал просто на сжатом воздухе и работал очень долго, чтобы машина могла проезжать там, сотни километров во все стороны скажите что еще нужно человеку допустим изготовление топлива изготовление топлива с использованием там допустим воздуха и никеля я могу объяснить как это все делать я могу показать или даже рассказать как эти установки работают почему я это все знаю и это все не запускаю для того чтобы это все запустить необходимо деньги скажите у вас есть деньги если у вас есть деньги, возьмите и делайте, а я вас научу. А в случае, если денег нет и вы хотите поговорить, то не стоит и начинать. Вы понимаете? А там коллайдер, они не тем занимаются. Они бы мне сказали, там, вот, э, мы бы хотели, там, чтобы то-то, то-то там было, можно лишь... Я бы все рассказал. Почему? Я напрямую подключен к энергоинформационному полю. Могу запросто снимать абсолютно любую информацию. Просто я не хочу эту информацию снимать просто так. Почему? Потому что, когда я просто так это делаю, потом мне не дают. Почему? Если ты берешь, то используй, а если не используешь, то и не бери. Вы представляете?